Интернет-пользователи, друзья и гости моего канала С вами заново я, Серый Кролик Ну вот обзор троих крольчих Бургунца, НЗБшки и Помесь Здесь три девочки Одинаковые по возрасту отличие только три там четыре дня Разные по размеру Но по весу Но по весу у них отличие всего лишь в пределах 100 грамм Я уже безмен показывать не буду этот Но я еще раз повторяю Размеры разные А вес одинаковый то есть, если инзебешка такая пушистая порода, бургуниц он сбитый. Ну, а помесь, и ну, в Африке, он там помесь. же, как в предыдущем видеоролике, люди говорили, что у меня маленькие щели. Как вы видите, вот у меня. Ну, сантиметр, сантиметр два, там, 20 миллионов, ну, там, сколько там, полтора сантиметра максимум. Вот они. Но одна маленькая проблема. Если это речный пол, как у меня, а не сетка, лапка, если боком проваливается... Большая вероятность перелома. То есть, если делать крупные щели до 1,5 сантиметров огромная вероятность получения серьезной травмы кроликом. Это у меня вот такая не одна клеточка, как вы видите, с таким большими ячеечком. Да, она чище. Такие ячейки полностью в вот этих вот клеточках от кормочных Как вы видите, здесь тоже огромные щели. Ну, конечно же, намного суши, как это говорят, нету на ту же говна. И самое интересное, чтобы около края доски было тоже щель. Вот здесь вот. Иначе здесь около стеночки будет накапливаться фекалий. Сразу повторюсь, это не идеальная клетка. Мне она не очень так нравится, потому что э, огромная вероятность травматизма. Поэтому нужно посмотри, ну, постоянно смотреть за кроликами. Ну, как-то знаете, сетка. Она и в Африке сетка. Для этого она была и придумана. Ну вот у меня здесь такие мальчики. Это все был от корм. Ну а так, девчата еще пока не родили. Как родят, я вам обязательно покажу. Должно быть 5 штучек окролиться в один день, то есть сегодня вечером. Как это произойдет, я обязательно это сниму, покажу, какие они получились. Ну, такой вот небольшой кратенький обзор. И еще. Есть подписчики, которые постоянно спрашивают, какое время я трачу на кормление животных в течение суток. Утром 20 минут на разлив воды, полтора ведра стабильно, так вы знаете, в ниппельной поилками я, к сожалению, не пользуюсь. Но это только пока. Вечером, с учетом уборки раз-два дня, минут 30. То есть за день 50 минут на всех моих кроликов. Много-мало? Пишите. Как это? Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оценивайте на видео. Всем-всем пока. Здоровья, счастья и благополучия.